Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. В связи с полицией, президентом РПЦ, воров в законе развеяли мифы о легендарности Япончика. Дутая фигура Иванькова появилась благодаря газетам конца 90-х, пока тот сидел в местах не столь отдаленных, сообщают СМИ: издание криминальные авторитеты воров в законе опубликовала материал о самом неоднозначному уголовнике времен зарождения современной России. Дело в том, что свою криминальную славу бандит сыскал случайно, сообщают в издании, в то время, как он сидел по очередной уголовной статье в США. Во-первых, кличка Иванькова была японец, а не япончик, заявили в издании, ссылаясь на фрагменты интервью с ворами в законе и бывшими уголовниками. А новое прозвище он получил уже в СМИ из-за ассоциации с бандитом начала 20-го века Мишкой Япончиком. Ассоциация возникла из-за того, что настоящий япончик считается историческим создателем организованной преступности на территории СССР, а японец в России. При этом считалось, что он является засланцем из силовых органов. Иванькову тоже сулили тайную работу на правоохранительные органы. Однако и этот миф развенчали, поскольку нет никаких адекватных доказательств этой легенде, Вячеслав Иваньков до самой смерти считался преступником и рецидивистом. И это, во-вторых. В-третьих, ему сулят связи в высших чиновничьих кругах, включая аппарат президента Бориса Ельцина, что также не имеет никаких оснований. Несмотря на антипатию россиян к первому президенту России, народное мнение совпадает с официальным, Попытка лишний раз очернить, без того черную репутацию Бориса Ельцина, не удалась. Связи с полицией, президентом и РПЦ, много что придумали газетенки, в попытке прославиться, заявляют журналисты издания. В-четвертых, существует совсем абсурдная конспирологическая версия, будто Иваньков жив и скрывается от всех под маской высшего лица РПЦ. Ни один серьезный эксперт не стал даже комментировать, настолько необоснованную версию. Факт остается фактом, свою легендарность в народе японец получил благодаря поддержке бамонда российского шоу-бизнеса и тщеславию некоторых полицейских, с гордостью заявлявших, что именно они взяли преступника, рассказывая это в СМИ. При этом его авторитет является таковым в рамках преступного мира, а для всех остальных, он лишь один из лидеров преступного синдиката в России 90-х годов.